привет, парни. Вот мы выехали со Стёпой опять на расход. в черте города, решили сегодня покопать. Здесь э, раньше у нас была железная дорога, здесь какие-то были базы, потом плод-овощная база, хлебзавод, короче, тут в этом. Округи хотим, короче, полазить, посмотреть, чё. Но интересует именно железка. Почему? Потому что, может, там планки соединительные будут именно. Или планки между шпалой и рельсой. Вот. Ну, костылики там, все дела. Ну, короче, сейчас будем смотреть, что будем по ходу пьесы вам что-то показывать. Именно непосредственно саму находку. Вот. Я думаю, даже должно быть интересно. должно. Быть. Давай покажем геолокацию нашу. Ну, локация... ну, здесь, короче, вроде как шла железная дорога. Туда нашла и туда шла железка. А там бараки старые. А давай, давай, давай. все хотел сказать, но короче-то. Да? Не не успел. Короче, вот мы вдвоем, да, а там и есть друг товарищ. Смотрите, какая лопата уставшая. То есть она настолько кривая, мать честная. Лянька а Мою бы... лопату кто-то спионерил, хорошую меня для раскопа. Приходится вот этой унылой лопаткой есть. Сейчас будем смотреть Все, туши свою Короче, мы переодеваемся И включаемся уже Может, что-то сегодня побольше подснимем интересного Все, тушим Пацаны Короче, нашли мы сигнал Спустя, наверно минут 15 ходьбы Саня сейчас смотрит, что там Какая-то железяка Как обычно вот. Какой-то, походу, чипишки, блядь, что ли Два, не обману и два, ребят, два кусочка ну, А что, нормально, по толщине, Путняя штука, нормально. Ну, да. Уже это полтинник в кармане есть. Полтишок в кармане. Для некоторых личностей скоро Саня устанет, буду я копать. Саня я будет снимать, так что не надо вот это. Так, ну мы отключаемся, дальше это. Что найдем, будем короче это съемку производить. Здесь у нас, кстати, это Хлебопекарня пекарня. Вы, пацаны давайте ну что ребятушки, вот только что две секунды назад пруточек для какой -то. ну как толщину чтобы вы понимали вот мой палец Такая хорошая Килограммчиков 10 ладно Ой. погнали дальше смотрите опа нормально тут короче это жужжал как походу раньше был безалкогольный цех тут топили раньше еще, в депе вот. и нашли от колосника вот такую штуку хорошая вещь Вещь отличная, но хлама нереально много, ребят всякие. Вот да. засними вот эту крыжечку, вот, видишь? И тут вот этих крыжечек от лимонада раньше было дофига Но мы еще продолжим пока здесь. Да, пока отключаемся Щика. Так, ребят, ребятулечки, еще рядышком здесь же нашли, не знаю что Сейчас посмотрим, что тут за движение Какой-то клад Ландайк от бомжей. Слушай, а что-то он там пустотелы походу? А пустотелы он сбок, вот здесь. Жужелке, конечно, роются парни обалденно, но трипера попадается несосветное количество. Что похоже как на трубушку. А подковырнуть, типа ее поднять. Я пока на, на паркуре угу. не звук куда отсюда где-то зашевелилась ребят ули а, что-то слышно что-то похоже знаешь на что? на говно трубу вот эту видишь она там попьетки а это как насадка угу. походу а синезаторскую что -то, да нет а может тут лимонадик гнали по трубе парня А лом-то в машине? А в машине -то -то. Смотрите, какая гадюка вылезла. Ага, а ползучий вылез. А что там, продолжение что ли идет? А походу такая же батла, блин. блин, и пере перерубить бы как-нибудь этот шланг, а? Или поломать. Видите, это было все раньше. Как говорится, это, на века. Ёп. Сейчас Степыч хомут собьет. Кому то я сбил. Смотри, лимонад потек. Кружку, кружку давай. Как лепо. Как лепо. Ага. А то, ты думаешь, тебе там цветной металл был? Я, я тебя умоляю. Вот представьте, сколько надо мук ради контента. Ну и соответственно килограммов. Это это. Контент отдельно для Юры. Да, он, этот самый Юрок, это как бы это, ну, для, для тебя. А то вчера на стриме все <сёк> <сёк> говорит, ты не читал, что там это, что типа я рою, а он только снимает. Нет, мы все делаем вровень. Один задолбался, фигачит, второй. Ладно, это, конечно, дело такое хозяйское. Вот, все. Ну, наверное, в ней весу-то особо и нет, да? Да, ну не скажи, как бы. Ну, отбей вот этот весь э, трипер и будет э, два. Ну, совокупности всего да. выходит и как бы что -то... Так, а, продолжаем дальше. Раскопы. Mm -hmm. Главное, не просрать а вот находочки. Все, нормально. Дальше роем. Чтобы нас тут не заарестовали. Это тут хлебзавод рядом. скажем, мы тут подкоп делаем за, сильнее, за хлебом. А что тут снимать бомжа, бомжать не одна вонющая? Ладно, давайте. Так, ребяточки, мы опять забрались. Видите, вот там рылись, тут рылись, везде там рылись, лимонад добывали. короче. яй яй яй Это пили лимонад, и заедали шпротами. А попробуй, зря, да это попробую. Надо все сделать красиво. Блять, нужна экшн камера. Да, экшн камера нужна стать тут ничего тут все. Держи. Закругляемся. Так, тут же, не отходя от кассы. Хороший сигнал, непонятно что. Что это за мутотня? Будем смотреть. Что это золоток? Ну какой-то золоток, но он мне не скажу, что это как бы это пта. Что это за лоточек? Кормушка. Дореза. Ребят, кормушка. Кто-то это кушал. <сёк> <сёк> <сёк> Кидай в кучку, блядь, 3 рубля штучка, блядь. продолжаем далее? Ну, ага. пацаны смотрите нашли кабель больно серьезный кабель медный вот так где-то толщина кабеля лежит бесхозный но в нем вольт наверное столько что у нас и не останется и сапогов от него и не от нас Там, пацаны, у нас, смотрите, что лежит. Серьезная арматурка толстая. Ну, это очень много времени. А так как мы не охотники прямо именно за металлом, мы охотники за контентом интересным чего-то. Так что мы тут трогать не будем, да и смысла нету. Вон, Саня уже взгывает, потому что находок нет. Взгываю, нет работы. Как говорится, это... Поход нас сегодня не кормит. Смотри, что-то что что сверху лежит. Что-то сверху. Банка-алкашка, наверное. Да нельзя. Ты понимаешь? Ну-ка, держи-ка. И... Перерезь, ну-ка, да. Там сверху что-то было? Нет? Ну, прям что-то там вроде как очень близко. Ох, да. Непосредственно роем за хлебзаводом действующим. Конечно. Придет какой-нибудь сторож с берданкой и нас быстро расстреляет. Ну когда я сделаю обзвон позиции. Ну вот там. Вот, вот там, да? Да еще хорошо мы тогда ездили вообще после мороза. Грунт поднес, чтобы сейчас хоть более или менее. Но дождик срывается, тоже особая погода такая. Сейчас как черти вымажемся. Вот видишь, это вот тут уже как подцепная идет, как от дороги. что ли это как знаешь, вот, на кабель оттягивает. ты жручи не нагоняй с этим кабелем мы его уже прошли 20 раз даже стенка стеночка да, Давай, да ребят сделаем. надо вот такую вот яму выдолбать чтобы посмотреть что это жизнь но ну, а куда деваться Вот такая вот. Вот там такая вот здесь. Фу. Отключаемся пока что. Я трек суток. Сверху. Шубьенка. Зашквар. Ну-ка. Снимать? Затяжка. А, это она откручена. Затяжка? Да она не все, она не, не му, ты видишь на горбатая? Затяжка ровная. А, она вон видишь, какая, как полукольцо. полукольцом. Слышь, хорошую рчать уже. Ну пошли дальше, что, ребят, пока мы это глушим. Видеокамера. Так, ребятулечки, блядь. Вот опять мы что-то тут нашли, короче. где-то что-то. Где что есть. Где-то здесь. Угу. Опа. Опа. Опачки. То на рельсу похоже, глянь. Ну вот что-то на толстое, а. Да, вот, как рельсы слышно. А а, колосник. Это лезь, это это хорошо, кто-то за печку затопило, ребят. Эта машина нормальная. Бодрая, блин. Слушай, вот таких а, штук 300, ребят. 300. И купим сразу себе экшен. Экшенку, Да. Повесу ее пыл... себе на пупок. И буду ходить <с снимать с, с пупка. Пока здесь оставляем. Ты оставляй так, чтобы у нас паразиты ее не спионерили. Нормально. Или свой при трусе палочку ограничитель поставь все, <смех> все, замаскировано. теперь сами хер найдем так ладно давайте мы сейчас все прозвоним <смех> да он там пищит от столба так ребяточки еще сигнал еще что-то мы надо короче все здесь в округе короче мы нашли золото макенов ребят тут такое движение хорошее металлическое Слышь, ляну, здорово. А туда на меня и шло. Ну и металл такой приятный. Ну как бы да. А. Ох, как же камера приближается к нам все ближе, ближе. Она становится все на сантиметра ближе, да ближе. Сейчас мы еще раз. Что-то еще есть, э, ну где-то за район чего, ну там и мелочевка. Какая-то мелочь драная. Включен? Да, включено. А, включено. Так, это можно будет подвырезать. Такие моменты нам нужны. бока нам явно не треба да, вот потом еще может пути, да мы сейчас сверху давай здесь давай так, ребятаньки, еще одна находочка, блядь. Еще одна непонятная находочка. Ого! Уголок, чтоб никто не уволок. Уголочек. Весь в какой-то говнойке. Ну -ка, в ржавой. Ну-ка, давай я еще слакану. Продолжение истории здесь уже не будет. Какая-то мелочь. Так, ну что, пока глушимся. дальше продолжим. Так, братва, опять какая-то фигня. Только тихо, тихо. Чтоб на это место никто не распознал. Чтоб сюда, кроме нас, больше никто не ездил. Как это не поймешь, что за дичь уголь? жужил как на уль похоже. Что-то такое тут. Это что за затычка? Это этот самый. Переход спаивали трубный. Ну, кидай к добыче. Многообещающая вот было добыча. Добыча с уголочком. На, ходи. А, спасибо. Вот это ты меня лизганул. Так, пока мне модератор лизганул, сейчас я пойду отомстю ему, потом выйдем в эфир. Давай. Ребят, привет. Нашли, короче. Чуть-чуть побродили, походили. Ни гада ничего не было. Вроде что-то попалось. что Вы знаете, что это, ребят? Это железо. Это наверное, это наверное древнегреческий щит, колосник какой-то. <сих> ну, короче, мы это отключаемся и дальше продолжаем поиск. Многочасовой. только отошли, тут сразу сигнал. Отошли сразу быстро, включай камеру, видишь? А-а-а Вон он нашел. Ну-ка, где тут приблизить купорку Ладно Так, пацаны, нашли очередной сигнал У нас каждое видео начинается Мы нашли очередной сигнал Надо Что-то другое Да, что-то на другое Мы нашли добычу А добыча я уже ее вижу Что это? Это шмайсер Немецкий, Ку -ку -ку -ку -ку. кстати. Санки что <coughs> Да не для а санок. С бочки, может... с бочки скорее всего. залипает Да, земля мокрая. Ладно, что дальше? Начинаем поиск. Парни, вот в таких условиях примерно приходится копать. Видите, что находим? Неплохие шманделки. Но только глаза уже практически у меня выколаны Короче кусочек какой-то от Идем дальше Смотрите пацки что у нас растет Кислый, обалдеть Хотя уже морозы были угу. Терн, шиповничек Он должен быть лаги. Суперс Суперт. Ну что парни Вот сегодняшний наш накоп Сегодня, в принципе, местина нормальная. Мы, кстати, нашли, где железная дорога. Начали там костыли попадаться. Всякие штучки, дрючки именно. По железке. Но сегодня коп нормально. В том плане, что сегодня железо такое прям все увесистое, тяжелое, хорошее. Ну, здесь, по сути, где-то примерно по весу килограмм, наверное, ближе к 50. 50 кг, ну, это как бы тоже нормально. Косарь есть, можно и поесть. Но теперь, самое главное, я вам хочу показать. Мы нашли очень хорошую вещь. Это для тех, у кого в личной жизни есть проблемы, пацаны. Если у вас есть проблемы, это будет вещь, возможно, для вас. Смотрите, это вот такая вот насадочка. Шинь всегда стоит на проволоку подвязал, и всегда всегда вечно стоят. Кому надо, обращайтесь. В комментарии напишите адрес, я по почте вышлю. насадка универсальная, ребят. Все нормально. Сегодня все хорошо. Ох, так, че, еще раз глянем, что у нас хламина. Эй, ну нормально, что, глянь, тут такое увесит. Да, так, оно тяжелое, тяжелое блин, хераси. Тут толщина поползет. Точек есть, нормально. Короче, сегодня удачная вылазка, так что всем. Так, да, на следующем, может завтра или послезавтра по погоде будем смотреть, ориентироваться. Если погода нормальная, то завтра выскочим со степкой. Прям чисто по железке мутить, копать. Естественно, видео сразу вам будем выкладывать. выкладывать. Все. Давайте, парни, всем э, пока. До следующего копа. наш себя снять. Всем пока. Лайки ставьте.